Это видео для тех, кто хочет защитить свою конфиденциальность в интернете. Я рекомендую Avast Antivirus. В поисковике набираем Avast, нажимаем Avast.ru, попадаем на сайт. Если у вас нету антивируса, то вы можете здесь э, закачать бесплатную версию антивирусной программы. Это очень полезно. Дальше переходим в магазин. Выбираем свою операционную систему, например Windows, Mac. Android, iPhone или iPad. Ну, например, давайте Android. И вот можно ä, приобрести годовую подписку ä, VPN. Зашифруйте подключение в сети одним щелчком мыши, чтобы обеспечить себе полную конфиденциальность в интернете. Нажимаем «Подробнее». И ä, здесь есть бесплатная пробная версия на 7 дней. Можно воспользоваться этой версией, посмотреть ее, протестировать, и если вам подойдет, она понравится, то купить за 500 рублей подписку. Это, в принципе, очень хороший вариант. Итак, давайте проверим, как работает VPN на примере брокера Olymp Trade. Например, вы попали в мою бесплатную группу по заработку в интернете, где я обучаю людей не сливать депозит и заработать первые деньги в интернете. Допустим, вам понравилось в этой группе и вы захотели попасть в мою закрытую группу по заработку. Для этого нужно написать сообщение «Прими в команду». После того, как вы напишите сообщение «Прими команду», вы получите сообщение, где первым пунктом зарегистрируйтесь на торговой платформе «Олимптрейд» по ссылке. Один вариант. Или вы сидите в YouTube, и нашли, например, вот такой ролик. Э -э, рекорд на AlimTrade, 21 плюс в ряд, 5 дней без убытка, 100%, прибыльных, 100 прибыльных сделок. Посмотрели это видео, посмотрели мою статистику и захотели тоже протестировать вот эту торговую платформу AlimTrade переходите в описание к этому видео и решили получить стопроцентный бонус для олимп Trade. нажимаете на ссылку вы попадаете на платформу где вам необходимо для регистрации ввести адрес своей электронной почты придумать какой-то пароль выбрать валюту рубль доллар или евро нажать галочку и нажать кнопку зарегистрироваться но есть проблема Появляется такая э, запись. Произошла ошибка при регистрации. Что это означает? Это означает, что AlimTrade останавливает регистрацию новых клиентов из России. В настоящее время переориентирует свой бизнес на активно развивающие рынки Азии, Африки, Латинской Америки и стран СНГ. Одна из основных причин такой смены приоритетов – предстоящие изменений российского законодательства. Изменений его еще нет, но ну, почва для изменения законодательства какая-то есть. В связи с этим, Олимптрейд принял решение о, о прекращении регистрации клиентов с территории России на платформе, начиная с 26 декабря 2018 года. Что касается уже имеющихся российских клиентов, Олимптрейд будет продолжать работу с ними на прежних условиях. Итак, что происходит? Платформа видит, что вы зашли с российского IP-адреса. Ну, например, я сейчас захожу из Санкт-Петербурга. Далее, Для... что мы делаем? Если мы используем VPN, то мы можем зашифровать свое местоположение. Появилось сообщение, служба VPN включена. Теперь вы можете использовать интернет анонимно. Далее, изменяем местоположение. Выбираем такую страну, в которой, в которой торговля на платформе Олимп Trade разрешена. Для этого вот у меня есть списочек, это переписка с менеджерами компании. Наша платформа прекращает свою работу на территории Российской Федерации, у нас есть список стран, в которых мы не осуществляем свою деятельность. И вот список стран, где Trade, платформа Алимптрейд не работает. Поэтому смотрим вот этот список, выбираем такую страну, но ну, которой нет в, этой, в этом списке, например, Республика Сингапур. И нажимаем кнопку «Изменить местоположение». Ваша конфиденциальность в интернете теперь защищена. Появилось сообщение, служба VPN включена, теперь вы можете использовать интернет анонимно. Что это нам дало? Давайте попробуем повторить операцию. Нажимаем на ссылку. Пишем адрес своей электронной почты. Придумываем пароль. Выбираем валюту, рубль, доллар или евро, ставим галочку и нажимаем кнопку «Зарегистрироваться». И вот вы попали на торговую платформу. Таким образом, вы можете протестировать торговую платформу Alim Trade На нашем учебном счете 10 тысяч рублей. Переходим в наш профиль. Надо заполнить свое имя, фамилия, отчество, подтвердить свой e-mail, подтвердить свой телефон, выбрать пол мужской или женский и загрузить фотографию. Далее я рекомендую двухэтапную авторизацию через sms и сделать в один клик. что, погнали. Сделаем ставочку на 5000 А еще лучше две ставочки на 5000 <гас> Блин. На счете стало 0. Блин, опасно. Не-не, верну ставку на 500 рублей. Говорили, что... А, нет! Отлично! Нет, все хорошо. Пошла вверх. Это очень круто. Нормально, давай-давай, график. Там, наверху. Сиди там, никуда не девайся. Нет, нет. Только не это. Что-то замер. Нет, нет, нет. Вот, вот. Отлично. Отлично. Молодец, отлично, хорошо идешь. О! 18200! 8200 рублей за одну минуту. Вот это маза! Вот это масть, круто! Где ты был раньше, Олимп? Почему я тебя не знал? Так, нормалес. 500. Да какое 500? Только лохи торгуют на 500. Опять 5000. Так. Смотрим, смотрим график. Оно а то вверх, то вниз. Может сейчас пойдет вниз. Так. Наверное, да. Наверное, вниз пойдет. Вот, а поставлю. Вниз. Нет, две. Нет, три. Три сделки вниз. А, еще осталось 3200. Нормал. Должно. График, что, это же легко? Бинарные опционы. Фигня. Кнопку нажимай. Вверх, вниз. Смотри, график идет. Вначале вверх пошел. Потом вниз. отлично! Вниз пошел. Вот а Вот оно -а круто. Да. Да, где же ты был раньше, Алим? Я тут на двух работах, как дебил, работаю. Денежки там зарабатываю с утра до вечера. А тут масть она, вот она. Да, отлично, отлично, ну-ка, ну-ка. Так, так, так, тихо, тихо, тихо, тихо, тихо. А давай по десять тысяч. По десять тысяч. Что такое? Они там эти лохи. Пятьсот рублей. Один процент депозита, два процента депозита. Ну. ну и лошары. Ну и ваш. Лож... Не-не-не, тихо, 10 тысяч, это опасно. Надо повнимательнее посмотреть. Так, буду аккуратно. Так, надо сосредоточиться. Так, так, раз, два, три. Отлично. Так, поставил, три ставки. Так. 30 тысяч поставил. Куда пойдет? Надо вверх, надо вверх. Да-да-да, да, да, да, да, да, да, вверх. 30 тысяч. Э, на 82%. Двадцать... почти 25 тысяч. 55 тысяч сейчас будет на счете. Вот она масть. Вот он, вот он граль. Вот она маза. А я-то думал, где денег взять. А вот они денежки. То смотрите, вот как легко кнопочку нажал. И вот она, смотрите, осталась. э э, -э не не ты хорош, ты меня не пугай Во-во, да-да-да, все отлично Не-не-не категорически запрещено торговать это я показал как люди сливают депозиты ну в погоне за быстрой прибылью теперь давайте вернем наш счет на 10 тысяч рублей вернем нашу ставку на 500 рублей и будем торговать по нашей шпаргалки фиксированной ставкой ставки делаем частями и максимальная ставка не должна превышать 10 процентов только таким образом мы можем сохранить наш депозит при условии если э, максимально мы будем делать три ставки в день и будем соблюдать лимит на убыток 20 процентов то есть в день мы не можем потерять более 20 процентов это наш риск менеджмент ждем просадку и заходим на повышение прогнозируем движение цены вверх Ставку делаем частями. Максимальная ставка 10%. Таким образом мы сохраняем депозит. Если делаем две ставки в минус, уходим с рынка. Таким образом максимальная потеря нашего депозита составит всего 20%. Это единственный способ сохранить депозит. Прогноз оправдался, две ставки зашли в плюс, заработали 820 рублей. Продолжаем анализ. Заходим на повышение. Прогноз оправдался, две ставки зашли в плюс, заработали еще 820 рублей, продолжаем анализ. третья сделка зашла в плюс таким образом мы заработали 2460 рублей и возвращаемся к нашей шпаргалке. торгуем максимум 3 ставки в день и уходим с рынка сделали прибыль 20 процентов это нас наш риск менеджмент пришли заработали ушли так, если это видео было вам полезным, не забывайте поставить палец вверх, подписаться на канал, нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующие видео, а также вступите в мою группу ВКонтакте и следите за моими сигналами, которые я даю ежедневно, кроме воскресенья. С вами был Николай Буров, всем удачного профита, пока!